Добрый день! Сегодня мы разберем, что такое колесстра. Колесстра – это социальная бизнес-сеть, которая создана для продвижения бизнес-проектов, поиска партнеров и заработка. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам нужно реферальная ссылка, которую вам дает спонсор или реферальная ссылка, которая указана под роликом. Чтобы зарегистрироваться, Ну, есть два способа регистрации – через электронную почту и через аккаунт ВК. Сейчас мы с вами разберем, как зарегистрироваться нам через электронную почту. Для этого мы нажимаем на регистрацию, нас перебрасывает на форму регистрации, указываем здесь – Имя. Указываем фамилию. Указываем пол. Выбираем. Загружаем сюда фото. Указываем электронный адрес. Он будет логином при входе. Придумали пароль и повторили его здесь и ввели капчу. Дальше вы нажимаете слово ⁇ регистрация ⁇ Вот это первый способ. Второй способ – регистрация через ВК. Для этого вы нажимаете на кнопочку «Регистрация ВКонтакте», но регистрация через ВКонтакте она не выполнена из-за того, что я там уже зарегистрирована. Что для этого вам дальше надо? Далее, после регистрации мы нажимаем на кнопочку «Вход». Нам нужно немножечко подождать, то есть просмотреть, видео рекламу ответ закрыли мы ее после этого мы нажимаем наш профиль то есть моя страница перекидывает нас на профиль здесь мы пишем сразу же о себе для этого мы нажимаем редактировать здесь вы заполняете полностью сотовый ватсап вайбер и пишите о себе дополнительную информацию или и указываете персональную блок визит потом после этого нажали сохранить далее далее редактируйте основную информацию для этого вы нажимаете на слово редактировать и здесь вы можете оставить свое главное бизнес объявление вот эти действия нужно будет выполнить сразу. Дальше...